И слушаем, посмотри, он там что-то, что-то там прячет, мистер бак Пойдем туда, просмотрим это. Пошли. Давай только быстрее, и только тихо. Помнишь то, что тебя не должны здесь видеть вообще. Я понимаю. Так, если... Палки. Нет. Так, здесь какой-то флаг. Да я не... Катаклизм. Да неужели? Так, Майра, у тебя есть что-то типа такого кнопочки? Давай нажимай. О -о -о! Стоп, ты это видела? Нажми еще раз. Да ты один раз нажми. Нет. А Только это умно. Ладно, но это нам не помешает. Катаклизм. Давай, забирай. Целая шкатулка теперь наша. Да. Ну, стой, стой. Забери оттуда талисманы. Помним то, что что-то может быть в этих этом... Поставь шкатулку, забери оттуда талисманы. Будет такой... Все. Забери. Когда забрал. Да. Катаклизм. Скажем, такой небольшой подарочек. Ну, потому что там может быть какой-нибудь GPS. Да, и мы ее уничтожили катаклизм. Все, уходим. К бояш. Как отсюда выйти? Это вот. что, настоящий Камень Чудес? <с Chrome> Наконец-то ками, Чудес у нас! Теперь, ты, теперь мы с тобой оба всемогущие! Yeah. Так, погоди, а каких тресманов не хватает? Ну, быстрее, говори, что так долго! Olha, получается, лошади. Лошади? Он не положил? Ну-ка, Ну, она -ка, Камень Чудес, лошади, Нет, <с rings> sentir... а, Ну, быстрее, получается... говори, что так долго! А, Гаруш, дай посмотрю. Мыши, лошади, жука и... и паука, и кота. Все, все, поняли, какие-то с сказать. Ну что ж, ждем реакции Баба Буя на это происходящее Все, я ухожу спать. Добрый день. Здорово. Слушай, как тебе делится? Так, я пока буду сидеть раздумывать, как мы должны а, их победить. А ты пока я буду да. уже... Так, я пошел раздумывать план победы. Ну, слава богу, справились. Темные этим... крылья, поднимитесь. С этим вражником ну давай, что, тоже трансформируйся, раз будет парализовывать. Да, рабыня наша. Найми новую тебя. Как тебе, как тебя зовут, безмасочная? У меня меня Назови себя монархиня. Код, монархиня. Иди, давай. Мы же да. еще победили бражника, но не победили. Первая. Так, скоро... Подожди, не уходи, не выходи. мы должны подождать. А я пока Ой, что боже. придумаю. Кал... Нуру, калки, плак, тики, а? да. Так, в этом. Сюда. Уже что? Зачем я туда пошел? А. а? а? Да, Ешкин кот. Да, Ешкин кот. Да. Так, так, так, так, ждем. Есть это блюдо, которое выдает колонна. Вы знаете пароль кота? Ждем. Нет, нет, нет, нет, нет. А теперь. Нет. Героям теперь понравился. А теперь знать. можем нападать. Кто мы такие? И чего мы стоим? И теперь супергерои а не смогут кошка, против тул, нас объявляться. Ваяж, Так. Жители этого города, я еще раз повторяюсь, с этого момента. Меня будут знаменовать как Темный адмирал и мою напарницу как э, как тебя зовут Монархия. Да? А мы не с монархиней завладели ты... практически всеми камнями чудеса. А тебя никто а. не спрашивал. Привет. Привет. Монархиня парализует его. Давай. катаклизм. Парализм. Отлично. Ну все, вот и, конечно, твои истории, жучок. Я теперь заберу у тебя Камень Чудес. Черт, катаклизм не использовал. Катаклизм не использовал. Подожди, мне нужно использовать катаклизм, чтобы я не смог брать серьги. Яд! Так, все. Все, теперь я смогу забрать Камень Чудес? Так, давай, давай, Свет Камень Чудес. Созидание. Если мы не можем... С мне есть... Яд. План. яд снялся. Яд. яд. яд. яд. Мы... Не помню. На Это... жителей, да, напали. Яд. А, давай. Яд. яд. Где я? Надо защиту взять срочно. Блин, ну если я пойду туда, они могут узнать хранители. Поэтому я не пойду. А? Ну что, где ж твои герои? Герои? Да, действительно. Где твои герои? Пчела, не знаешь? А, ну да. Так, мне нравится его трезубец. Пожалуй, это беру я. Ага. Да. Так, сначала надо... Отдавай, трезубец. Я практически выхватил всего руку. Это твоик. Орикласс, Лиянин. Разделение. Собрали всех яд. Зретье. Пришли с к Двоя Панцирь. Черепашка, будь на чеку. Я убираю мираж. Будь на чеку. Утром. Мне нужно кое-что сделать. Слияемся. Та-тай-тай-тай. На-на-на. Да. Что? Что? Держи. А. Лак. Es Лак. Лак. Лак. Трикс. Лак. Трикс. Нур, суевер, не Мираж. Щит. Держи. Привет. Ты на время будешь... Помогать мне. Ага. Полен свидение. Вена. Котик, пора. не против, если я тебя ужаю. Как же жалко. Кот. Будь осторожен. Когда мистер Бак успел перелезть ко мне живец? Хм, ладно. Стоп, что это значит? Это интересно, как. Талки. Талки и слияния, твояж. Где Адриан, Где Адриан Дзюпынчен? Мне нужно его добрясить. Небольшой добро, когда этот парень не успел переехать. А где проход? Странно как-то это все. Нет, Адриано Типончина никого. Аляля. Не трансформация. Кто там по моему дому ходит? Прячься. Ах, вот хм. Диан. Адриано Типончина. Ты... Боже мой, что тебе надо? Где, где твой, друг? Какой? Который, который, который Алия, какой-то да. там. Говорили, М -м. я тебя иначе парализую. Парализуй. Жало. не работает? Окей. Okay. Значит будешь летать. Привет. Значит будешь Стой, поле... Значит, ладно, я полетать. Значит Снимай Расскажу, ладно. А только меня. полин разделя. Сейчас я с тебя отпущу не переживаю а Да что тут такой? А, что ты делаешь, балбесина. Мотыльковая ты, Ха, лохушка. Ве ве ве. Ладно, все, все, успокойся, иди и показывай, где он. Когда он успел переехать? Эх. Зачем ему я? Да, ему нужен ты, чтобы. Э, там, ну, не знаю, зачем. Короче, ты не приезжай сюда. Все, пока. Приезжай? За... Не приезжай. За мной тут следят. Ага, окей. Все, давай, пока. <къем> Все, я поговорил с ним. Не ладно, кое-что кое взял. И когда же он будет? Он когда не он сюда. Когда? Ты должен заставить его приехать. Я никого заставлять не буду. Быстро. <къем> Быстро. Если его не будет до завтрашнего дня. Что ты то мне ты делаешь? Да ты искупаешься в лаве. Ты ну, Либо и станешь ты. первым космонавтом без скафандра. Орико, слияние. Давай. За заставь Лена. его полететь. Мало того, то, что Зеном. почему на нем не срабатывает веном? А? Ага. Это все как-то странно работает. А я знаю, что сделать. Ага. Тряпы меня сюда впустили. Теперь у меня тут есть кое-что, поэтому пока неудачники. Ваяш моя мега Акума. Лети, моя мега Акума. Да. Я не злой. Так, вот ты сейчас тоже мне понадобишься. Мы тебя используем yeah. за... вместо игрушки. Советую тебе бежать. Куда бежать, ты не пойдешь. Я тебя все равно догоню. Веном. Откуда у тебя три трезубец какой-то странный? Я Venom. у тебя же заберу его когда-нибудь. Веном. Да, почему Веном не срабатывает? Интересно. Веном. Все. Наконец-то. Нам нужно что-то придумать. Жены. Просто так, мистер Бак не отдаст нам талисманы. Но если... Но если мы его заставим его это сделать... Нам нужно для, для начала выманить мистера Бага. А чтобы выманить мистера Бага, нам нужно понадобиться больше сил. А для больше сил мне не хватает всего лишь чтобы он появился. Слав, э, Нуру! Love, Нуру. Что дальше? Наконец-то. Я хотела завернуть только камни. Камни через все Или иначе я отправлю в космос. Отправляй. О, какой мистер Баг. А я, хотя зачем в космос? Зачем в космос, когда мы можем его отправить в третий Да, Нет. только попробуй забрать. Привет! Что, твои силы на мне не работают? Да, ну, погоди, Попробуйте почему не работают? На... А потому что я кое-что дал одному человеку и дал силы. Лимитра, да. Ой! Почему, бомбина? А, Котищек, кошечек, кошечек Нуар. Да Еще раз. Мариан, давай. У меня появился небольшой клава. Слияние. Нара. Чтобы думать, как я, вам не нужно быть. Зеном. Суперкот, беги. Не дай, чтобы это... Перевоплощаюсь, Слав. А теперь пускай... А теперь небольшой игры. Мираж. Кот, беги. Беги, Суперкот. ха ха -а, мистер Бак, я узнал твою личность, используя камень, потому что во времени я узнал твою личность. Да, только ты знаешь, Веном. потому что ты не можешь туда попасть. Все. Почему? под Веномом. <голоса> <голоса> Наверное, потому что талисман Баникса не Он был на в шкатулке. Да, но у меня же есть темные прототипы в камне. Мне бы сразу сказала бы Банникс, поэтому ты не мог прийти. Да, туда. ну твоя личность, ты хочешь, чтобы сейчас все знали про твою личность? Ну давай. Давай. Твоя личность это. Скажи любое рандомное имя. все думаете я mm. глухой? Твое имя Вася Пупкин. Ага. Твое имя. имя трусупкин Х Хотите анекдот. Ладно. У тебя никакая манипуляция не работает. Хотите анекдот? Вы бесполезны. А, вы бесполезны что то просто отдать талисманы, вот и все. Вы бесполезные, понимаешь? Ты ничего мне не сделаешь. это защита от Венома. Знаешь? А защита от Венома ведь, ведь кто-то создал. Кто-то создал нашу. Она -то, работает только от уже все. Mm -hmm. же потерял память, кто это сделал. Нет, она. Ой, почти попал. Слушай, я уже попал три раза. М -м, прикольно. Здесь слияние, слияние, переполом mm -mm. Если кто-то создал, создал, ВАЯЖ Зато, пресс... Зато я кто узнал Нам не нужно, нам не нужно с ними сражаться Вояж! разделяйтесь Вы разделяетесь Детранформация ты не с сни... Молчать Ну, сни... знали я... то тут... Мы знали можно этот попасть. Суперкот, ну, у меня есть идея. Если они еще раз появятся, у меня есть идея. Мне выпала лопата, это значит что? Значит, мы должны затащить их в какой-то туннель. Длинный-длинный. Я знаю, где такой находится, где можно не выбраться. Не с помощью ничего. И ты с помощью своего катаклизма уничтожишь талисманы. И с помощью своих сил я верну все на круги своя и заберем их. Хм. Мы сегодня не должны появляться нигде. Прекрасная понимаешь? идея. У меня появился небольшой Если план. они появятся, если мы с тобой это сделаем. Мышь, мышь, ты нас уменьшишь. Потом. Мышь, ты где? Мышь, мы сверху. Просто теперь при... живи просто обычной жизнью. Пока мы не должны появляться, да, мыш... я приду новый план, когда мы это Мышь, мыш, план таков будет. Если они еще раз появятся, мы их затащим в одно место. Я знаю такое место. Потом. И увеличишься. Приветик. Ой, привет. Так, что случилось? Да что ничего произошло? Ничего. Что Мышь? ты забыл? Я, я забыл тут а что я забыл. ты Мираж. Да что ты мне? Нет. Синтимонстр. Нет. Да Пять... не Мираж. Я, я Мираж. Бью, значит, не Синтимонстр. Не Мираж. не Синтимонстр. Ладно. Не Мираж. Это не. И не Мираж. Могу доказать. Я знаю. А я знаю. Не ну пользы... того... Нет, не использу катаклизм. Так ты развивает. что? Иди сюда. Чтоб нас никто не слышал. Волшебные клопы тебе ничего не напоминают? А, это ты Иди. под прикрытием. Да, действительно. <свистит> <свистит> вот тут это... живет один человек, с которым мы с тобой обоих хорошо знакомы. Андреан, да я понял. В чем? Я вернулся. Зачем? Ты не должен был возвращаться. Что-то странное происходит, и я хочу в этом разобраться. Что происходит? Где Дриан? Почему, почему он перестал брать трубки? Почему за, и к нему пришли в гости? Так, пришел, все пришли, их резали, все пришли, начали его пытать, веном использовать, но хорошо, что и защита от защита. Если бы не она, то все, это кирдык башкир бы бы. Да, это ужасно. Победи, почему, это... почему да. так мало героев? Потому что всю шкатулку забрали. Что? Да, осталось буквально вот четыре талисмана. Это плохо, я считаю. И который понадобится мне Фим для лошади. моего плана. Ты уверен, что хочешь? Слушай, давай без риска. Давай лучше оставим пока так есть, чтобы они сейчас не нападали. А то если они нападут, то если Нет, если они такой... нападут, у меня есть супер гениальный план. Я уже а говорил. если они нападут? Смотри, но ну, не нападут, тогда это плохо. Это минусно. Мы это, должны будем тогда поймать их кое в одно место. С помощью талисмана калки я их перенесу. Суперкот использует катаклизм на талисмане. Он разрушится. Мы его заберем. Использую чудесную, чудесный мистер Бак. Талисман восстановится. И он окажется у нас. Достаточно глупо, это... чтобы быть умным. Ладно. Это глупо, то, что мы рискуем, что можно сломать там, камень Слушай, ты уверен, mm. то, что ты сможешь победить с супер-котом, с тобой, со мной и с мышью? Шансы не равны, у них, у них практически две шкатулки. Хотя у меня есть детей, и мне нужно будет с одним человеком посоветоваться. Хоть я на него... Злой, и я сказала, то, что он, он мне что-то попросит, я ему ничего не да. Ну, тут критическая ситуация, ладно. М -м -м -м. Ведь мой талисман может создать любой вот, магическую Ладно, штуку. я пошел. Хорошо, мне тоже нужно сейчас будет поговорить с человеком. Трансформироваться. Детрансформация. Первое Так. О, что он там делает-то? Э, привет! Посмотри в окно в моей комнате. Не в это. Что? Да, вот-вот, я тебя вижу. Привет! Привет! А ну быстро в комнату. Иду. Сейчас только я тут этих балланов попогоняю. Так. А их уже нету. <сёк> я хотела распугать их как влох, а их уже нету. <сёк> я слышу, ты уже так. Так, так. Пойдем. Предлагаю закрыть все. Закрываем все комнаты на ключик. Так, Закрываем. И тут закрываем. Что собираешься делать? Что, ничего делать не собираюсь? Ну, типа, ты серьезно? Ты думаешь, что, что мистер Бакс может победить их с э, минимальным количеством камней чудес? Ну, победит. Не победит. Если я тебе предложу свою помощь. Ты же сказал, мне больше не помогаешь. Вот сегодня помогу. Это касается не только нашей с тобой ссоры, а это касается всего города. Ну, что будет хана всем. К плюс к тому же, мне нужно сделать так, чтобы меня подвели подозрения. Странно, но они откуда-то знают по силу Клевера. Это очень странно. Ну, потому что я создавал каждый раз Камень Чудес на всех, во всех на глазах. Если он заполучит камень Клевера, то считает их она. Потому что он сможет создать любой магический предмет. Не только Камень Чудес. Он сможет создать любую магическую защиту, магический аберет, магический амулет. Uh -huh. Это будет ужасно. Чтобы, Но я смогу себе помочь, если создам, допустим, талисманов пять. Чем больше сейчас я камни чудес, тем будет больше для меня, хуже для меня. Ну, Какие камни чудес тебе нужны? Много какие нужны. Говори мне конкретно, потому что я вряд ли смогу создать. Мышь, она полезная, но мне она будет нужна потом. Мыши уже у тебя есть. Давай те, кого нету. Так, пчелу создай. Лису. Пчела, лиса. Пчела, лиса и дракон. Все. Хорошо. Трансф... Клип трансформации. Я... Что случилось? Клип трансформации. Олицетворение. Пчела, лиса, дракон и... Ой, еще я сейчас, подожди. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, и... Ещё бы нам карапаску не помешало. Хорошо. Лив. Перевоглашение. Создал... Создал пять камней чудес. Зачем пять четыре надо было? Один для меня. Зачем мне банан? Ну, это я совершенно верю. Посмотри, что я смог создать. Что? Камень здесь с Павлином. Да. Ладно, Повин Ладно, тебе... Я пойду отдыхать, был день сложный. Да, окей, давай. Иду, умойсь. Мне нужно сделать так, О. чтобы я был у них в подозрениях.